Вам нужно вернуться к третьему курсу и расшифровывать понятия, вам нужно перепрописывать свой ментал. Там очень много абстракций. И источник этих абстракций, как вот по, по методике третьего курса, если вы внимательно э, прослушаете еще раз самый базовый курс, э, абстрактные понятия, понятия непредметные, э, они всегда вписаны в наше сознание директивно, а значит от какой-то более вышестоящей структуры. Вы не из головы взяли эти понятия, вы их вычитали, вы их выслушали, вы их получили откуда-то как очень удобную форму использовать эти термины, не задумываясь. Конечно, вы под этим подразумеваете что-то свое, но другой человек под этим же может воспринимать что-то иное. Думая, что вы разговариваете с ним на одном языке, вас неизбежно ждет разочарование, потому что понятия за словами разные. А если вы будете все разбивать на мельчайшие части, если вы будете докапываться до сути, что означает то или иное понятие, у вас не возникнет сомнений, что вы вкладываете в понятие, а что вкладывает ваш собеседник. Иначе разочарование в людях неизбежны вот при, при такой структуризации ментала. Перепрошивать свое сознание очень и очень тяжело. Для того, чтобы понять, откуда взялся тот или иной термин, надо вспомнить его источник. Вспомнить конкретную литературу, которую вы читали. Да? Переизбыток Паула Каэлья в голове он никогда еще никогда до добра не доводил, потому что в качестве противоантидота надо после Каэлья почитать Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Это я как раз вот, это вы молодец, только в качестве именно антидота, потому что иначе слишком много а, а, абстракции в виде гармонии начинается в сознании. Да? То есть о, о, все, все очень сильно конкретное надо читать. Да, да и, и Пелевина туда же да, для полировки Каэля, чтобы не перегибало в сознании. То есть тогда в сознании будет равновесие, а если находится, у, идет уход в сторону гармонии, да, то надо ловить всегда себя на этом, и э, прежде чем этот вирус зародиться сначала в вашем ментале, а потом пролезет аж до будхиала, надо разобрать его на мельчайшие части. Что Хорошо. под этим подразумевается, потому что тот, кто дал вам это понятие, наверняка подразумевал что-то свое, и поверьте, э, не стопроцентная гарантия, что он в этот момент думал о вашей пользе. Почему у нас вчера с вами и зашел этот достаточно спорный диалог относительно вашего психотипа, потому что к абстракциям в большей степени склонны люди с психотипом ребенка. Почему? Ребенок всегда старается повзрослеть, он видит, что такими понятиями глобальными оперируют люди взрослые, но люди взрослые оперируют им, понимая, что они за этим стоят. Ребенок хватает их в себя. Да, впитывая, одевает, как мамины туфли, предполагая, что вот уже на, э, э, это является вполне достаточным и необходимым основанием, чтобы быть взрослым.